Приветствую всех любителей поплавить пластик! Поздравляю вас с наступившим 2020 годом! Записываю коротенькое видео в качестве апдейта к своему первому видео, потому что хочу поддерживать определенный ритм выпуска новых видео. В своем первом видео я показал, как изготовить вот такой вот экструдер для перегонки дробленого пластика в пруток. И сейчас хочу сказать, зачем он мне вообще нужен, потому что в первом видео я про это не рассказал. Конечно же, своей целью я не ставлю изготовление филамента для обычного настольного принтера. Филамент 1.75 сейчас производит много кто. Есть масса точек, где его можно купить. Стоит он не очень дорого. То есть, за условную тысячу рублей можно купить катушку того или иного пластика. И, в принципе, этой катушкой можно упечататься. То есть, никаких проблем с доступностью этого филамента я не испытываю. Отдельно, конечно, хочу сказать, что отходы от 3D-печати, то есть, всякие подложки, неудавшиеся принты, я буду на нем перерабатывать, то есть, я уже перестал их выбрасывать, и когда накоплю определенное количество, то обязательно попробую перегнать их опять в пруток. Но это не основная цель строительства этого экструдера. А основная цель заключается в том, что есть у меня проект строительства широкоформатного принтера. В зависимости от того, сколько поместится вот в этот угол моего гаража, я думаю, что по внешним габаритам это будет принтер 2 на 2 на 2 метра. Проект сейчас прорабатывается, а самый сложный момент заключается в том, какое сырье, какой пластик будет использоваться в этом принтере. И в первую очередь, конечно, меня интересует использование вторично переработанного пластика, дробленого, который можно купить на пунктах переработки. И в первую очередь меня интересует PET-пластик. То есть это бутылки от питьевой воды, бутылки от кулеров и так далее. Почему именно PET, я думаю, объяснять не нужно. Ну, во-первых, он широко доступен, дешев, соответственно. У него отличные а, технические характеристики, то есть он... Вечный, не деградирует от воздействия окружающей среды. У него нету никаких температурных там, расширений и сужений, как, например, у ABS. Ну и самое главное, что он стоит в Санкт-Петербурге, например, по 40 рублей за килограмм. Я покупал небольшую партию, что я считаю очень дешево. Понятное дело, что если печатать на широкоформатном принтере каким-то покупным филаментом по 1000 рублей за килограмм, то на такой печати можно разориться нужно искать какие-то альтернативные варианты и этот экструдер я собрал для того, чтобы попробовать поплавить вот эту вот дробленку она называется PET-FLEX а в англоязычном сегменте она называется PET-FLEX что мне кажется более правильно для того, чтобы поплавить вот эту вот дробленку и попробовать получить из нее пруток казалось бы, пластик и пластик, какие тут могут быть хитрости берешь его и экструдируешь, но, к сожалению, с PET-пластиком не все так просто есть ряд сложностей, и первая сложность, с которой вы столкнетесь, если просто возьмете дробленый ПЭТ и начнете его экструдировать, это консистенция пластика, который будет выходить из экструдера. Он будет крайне жидкий. Пруток не будет формироваться, потому что он под собственным весом будет падать вниз. Ну и в итоге у вас просто из сопла будет течь прямо на пол, и будет получаться такая лужа. <coughs> Я когда с этим столкнулся, Сразу же, как известный телеведущий, вышел с этим вопросом в интернет. И несмотря на то, что информации крайне мало, все равно удалось разобраться, почему так происходит. Происходит это, друзья, потому что пэт пластик крайне гигроскопичен. Он тянет в себя влагу из окружающей среды. Даже если на ощупь он сухой, по факту он все равно содержит в себе достаточное количество влаги. И влага это, когда она в нем присутствует, а во время экструзии она каким-то образом нарушает его молекулярную структуру, и он становится таким жидким. Поэтому в, промышленном, в промышленной переработке пэт пластика перед тем, как его повторно экструдировать, его сушат в таких больших промышленных сушилках на протяжении 4-6 часов при температуре 160-180 градусов. У меня такой сушилки нету поэтому, как всегда, пришлось колхозить из подручных материалов, и получилась такая незамысловатая конструкция. Фанерный ящик. Здесь вот примерно на этой высоте стоит стальная сетка. И снизу строительный фен. Сразу хочу обратить внимание на то, что конструкцию эту повторять я не советую, потому что она крайне пожароопасна. Вам ее наверняка захочется оставить без присмотра. И именно в этот момент может случиться беда. Сюда засыпается пластик. Как вы видите, он у меня частично подплавился уже под конец сушки, о чем я, собственно, и говорю, что это крайне опасно, потому что капает это все прямо на фен. Здесь, понятное дело, по углам и сверху температура была не 170 градусов, а значительно ниже, поэтому пластик у меня просушился лишь отчасти. Но, тем не менее, это дало ощутимый эффект. Пластик на выходе из экструдера после сушки стал значительно более густой. Его стало возможным тянуть на какое-то расстояние. И это дает мне надежду на то, что если сделать действительно хорошую сушилку, которая будет при нужной температуре сушить пластик, мы получим правильную консистенцию и в итоге получим пруток. Таким образом, с первой проблемой, с проблемой влажности, мы разобрались. Пэт нужно обязательно просушивать перед экструзией. Следующая проблема с PET-пластиком заключается в том, что он может существовать в двух разных формах. Первая форма, наиболее нам привычная, в которой он чаще всего в буту встречается, называется аморфный. То есть, он прозрачный, гибкий, устойчивый к механическим воздействиям. Это именно та форма, которая нам нужна и которая нам желанна. Но существует еще кристаллическая форма, в которой он выглядит вот так вот. Он полностью непрозрачный. Либо он может быть прозрачный, но тем не менее он все равно находится в кристаллической форме. Когда он находится в кристаллической форме, он никакой гибкостью не обладает. Ломается легко и в целом мало пригоден к использованию. Когда мы прогоняем пластик через экструдер, то есть, когда мы его нагреваем, он переходит в аморфную форму. И здесь на выходе мы имеем аморфную форму. Но дальше, когда он начинает остывать, при достижении определенной температуры, он начинает внутри себя формировать кристаллы, кристаллическую решетку. Ну и если дать ему просто медленно остыть, то на выходе мы получим ту самую кристаллическую форму, ломкую, непрозрачную, которая нам нафиг не нужна. Поэтому следующая хитрость заключается в том, чтобы не дать ему остыть медленно и максимально быстро его охладить. Таким образом, он не успеет внутри себя сформировать кристаллы и останется в аморфной форме, гибкой, прозрачной, пригодной к использованию. Таким образом, делаем вывод, что здесь после экструдера нам сразу же нужна ванна с водой для быстрого охлаждения. И третья проблема, которую мне пока никак не удалось решить, это засоры в сырье. Я покупал пластик в разных местах, попадался мне очень грязный. Вот этот я считаю достаточно чистый, но даже здесь вот в этом объеме я поковырялся и нашел, во-первых, кусок пластика, который по этому не является, видимо, это либо от пробки, либо какая-то ручка на бутылке была. И вот, что гораздо хуже, кусок алюминия. Конечно, в таком виде это непригодно для экструзии, я буду пробовать его дробить и потом просеивать через сито для того, чтобы хоть так, может быть, мне удастся отсеять, по крайней мере, алюминий. Но если таким образом эту проблему решить не удастся, я буду переходить тогда на гранулы, либо буду рассматривать вариант самостоятельно бутылку перерабатывать для того, чтобы гарантировать чистоту. Также хочу сказать, что начал работу над контроллером. Вот прикрутил LCD-дисплей, ардуинка у меня здесь. Ардуинка уже заинтерфейсена у меня с вот этой шимелкой. Так что теперь скорость вот этого мотора, она регулируется не потенциометром, а непосредственно ардуиной. И дальше я планирую добавить сюда драйвер для шагового мотора, для того, чтобы пулер был синхронизирован с экструдером. Работы очень много, нужно еще изготовить ванну. В общем, как только появится какой-то результат, обязательно вам покажу. А на сегодня у меня все. Увидимся!